Всем привет! С вами Михаил Салаев и проект по видеомаркетингу на виду. Сегодня я расскажу о 9 трендах видеомаркетинга в 2017 году. Прям под рифму получилось. Если вы маркетолог, топ-менеджер или владелец своего бизнеса, то вы поймете, на что стоит обращать внимание в ближайшие несколько лет. Итак, поехали! Инстаграм. Уже давно не новость, что Instagram единственная социальная сеть, которая растет в количестве пользователей, активностей и активно развивает свои рекламные возможности. Так относительно недавно наконец-то появился формат в Stories и вы можете продвигать свои видеоролики в нем. Единственное, стоит отметить, что это 15-секундные ролики не больше и вертикального формата, под который нужно подстроиться. Мы решили сразу протестировать этот формат и сделали рекламные кампании отдельно по фейсбуку, ленте новостей в инстаграме, также в сторис. И в сторис было просмотров где-то в 2,5 раза больше и переходов на сайт по ссылочке, которую можно вшить в где-то 1,5-1,8 раза больше. И в принципе, если делают мобильную рекламу в, через рекламный аккаунт в Фейсбуке, то больше всего именно показов идет через Инстаграм. Так что обязательно протестируйте рекламу в сторис, в ленте новостей Инстаграм и следите за новыми фишками, которые наверняка будут появляться в этой социальной сети. Вертикальный формат. Я как кинематографист очень удивлен, потому что э, я всегда считал, что тенденция формата видео будет вести его к, к такому вытянутому кадру панорамному. То, что мы видим, например, в кино. Что можно было видеть и слева, и справа и большое пространство. Но тенденция говорит об обратном и сейчас становится популярным популярном вертикальный формат. То есть, вот такое вот. Почему так происходит? Потому что мобильные устройства мы чаще всего пользуемся, пользуемся ими в вертикальном формате. И когда мы видим рекламное видео, то лучше, чтобы оно занимало максимальную площадь кадра снизу доверху. Поэтому начинаю делать именно вертикальные видео и активно их использовать в том же Instagram. Как сделать вертикальные видео? На самом деле, если у вас уже есть видеоролик, вы сделали, то его э, минутный или двухминутный э, можно сократить до 15 секунд, а это как раз формат рекламы Stories в Инстаграме, где обязательно должен быть вертикальный формат, другой не воспринимается. То мы просто отбираем те кадры, которые хорошо смотрятся с обрезанным левым и правым краем. То есть они как бы вписываются в вертикальный формат, и таких кадров вполне можно набрать. Немножечко перестроить титры, и вау, готов ваш вертикальный ролик. Или же э, заранее продумывать на продакшене, или делать версию, которая будет подобна под этот вертикальный формат. Так как зрители еще не совсем привыкли к этому формату, некоторые с ними не знакомы, делают очень необычные вещи, чтобы привлечь внимание зрителя, сделать такой эффект вау. Например, человек в Инстаграме что-то нажимает, смотрит сторис, и вдруг видит ну вот обычный Инстаграм, там, картинка, подпись, картинка подпись, и вдруг верхняя картинка начинает перетекать в нижнюю, что-то происходит, какие-то метав... метаморфозы. И зритель в шоке, и потом все это, например, переходит в какой-то рекламный слоган. А как это сделано? Это просто видеоролик во весь экран, который с помощью графики сделан так, что это якобы Инстаграма Квант, и уже там все это все происходит. И этим пользуются, и такими необычными вещами можно обеспечить внимание зрительское и привлечь к себе внимание. Это, собственно, самое важное, когда мы рекламируем какой-то продукт. Как-то недавно узнали, что на фейсбуке лучше заходит квадратный формат видео, а не горизонтальный 16 на 9 к которому мы привыкли. Решили попробовать, создали компанию и с одним и со вторым форматом и вправду получилось, что и охват у квадратного формата выше и стоимость клика по ссылке ниже. Поэтому также стоит учесть, что ВКонтакте, например, все равно до сих пор лучше работает 16 на 9 обычный формат. Так что помните, Facebook КВАДРАТ, ВКонтакте э, ГОРИЗОНТ, в Инстаграме вертикальные видео. Но все это может измениться, а может быть скоро все будет вертикальное, так что пользуйтесь. Персонализация. В маркетинге уже давно тенденция, чтобы делать рекламные сообщения наиболее конкретизированное, определенному человеку с его больными, проблемами и потребностями. Если это будет индивидуальному человеку, то реклама будет работать наиболее эффективно. Это стоит использовать и в видеомаркетинге. И несколько примеров. Кейс номер один – это массовый продукт, который рекламировался на всю Россию. Нужно было создать видеоролики, которые бы наиболее эффективно заходили. И решили сделать каким образом. Брали, сделали определенный список городов. И сделали структуру видеоролика, где рассказано немножко о бренде, ключевых преимуществах, призывом в конце. И автоматизированно сделали так, чтобы для каждого города, если вы убиваешь, подгружался видеоконтент специальных хостингов как бы видов этого города, который автоматически там резался и вмонтировался в этот видеоролик. А вначале писалось: вы живете в Воронеже или вы живете в Сыктывкаре? И дальше уже показывались виды города, которые цепляли зрителя, и уже переходило все это уже к рекламе. Из-за того, что это было более индивидуализировано, персонализировано, конкретно в том городе, где жил человек. Если в Москве это не очень работало бы, то с Сыктывкаре это интереснее, когда видишь свой город, картинки. И этот ролик заходил гораздо эффективнее. Кейс номер два это видео поздравление от одной компании известной, которая своим пользователям, подписчикам в Фейсбуке, ВКонтакте присылала ролик, в котором автоматически значит, забирались фотографии социальной сети этого пользователя, вначале ставилась там, аватарка этого пользователя, поздравляю там поздравляем вас там э, имя фамилия то что бралось тоже из, из социальной сети и дальше под музыку шло слайд-шоу с фотографиями данного пользователя то есть это видеоролик который брендированный этой компании но при этом там показываются твои фотографии а это все обращено к тебе а плавно это слайд-шоу перетекает фотографии уже бренда и того сообщения или поздравления которое этот бренд хотел донести это тоже было очень Персонализированный, и это один из вариантов как это использовать в видеомаркетинге поэтому обязательно задумывайтесь над тем как сделать ролики наиболее персонализированными в следующем видео мы расскажем о тренде видеомаркетинга интерактивность ссылочка в описании а так мне очень интересно узнать какие рекламные форматы используете вы в инстаграме потому что я рассказал не обо всем есть еще очень интересных два формата где тоже можно использовать видео Поэтому интересно узнать, чем пользуетесь вы. А так мы обязательно об этом напишем в нашем блоге на сайте. С вами был Михаил Салаев, проект по видеомаркетингу и будьте на виду.